Давайте, друзья, с мостиком попробуем снять поближе. Вот-вот-вот-вот. Вот они. Их три. Утенка, цыпленка говорили их больше было кошки кошки выловили а дворовые там бездомные